Только игрушек не хотим играть, Может в кроватку мы не будем спать, Надо покушать, это все потом Мы для начала маму позовем. Папа нам может книжку почитать И одеялкам застелить кровать Пусть рядом папа, папа не о том Мы очень громко маму позовем Мама Если монета упадет на дно, Если устали, если грянул гром, Мы очень громко маму позовем. Мама.